Приветствую на канале Шарабара. После весьма продолжительного перерыва я предлагаю вернуться к античности, если быть точнее, то к Древнему Риму. Говорить будем про гладиаторов. Начинаем. Немного истории. Римляне превратили гладиаторский бой в жестокую забаву, но придумали это развлечение их предки. Это русские. И ритуал изначально носил исключительно религиозное значение. Он сопровождал процесс погребения состоятельных людей. Совершалось жертвоприношение в честь погибшего. В борьбе же решалось, кто пойдет в схватке и милостивит культ Марса. Первые бои гладиаторов прошли в 264 году до нашей эры. Событие также знаменовало похороны знатного гражданина на торговой площади, а традиции вспомнили через 50 лет во время похорон сына консула. Погребальные игры были организованы на построенном по случаю римском форуме. Бои велись три дня и в них приняли участие более 20 пар бойцов. В течение же последующих 100 лет труд гладиаторов использовался при погребениях. В 105 году до нашей эры соревнования получили статус развлечений в Риме. Толпа была в восторге от боев, а политики, в свою очередь, пытались завоевать всенародную любовь и расположение римских граждан. До прихода к власти в империи Цезарь устраивал игры с участием 320 пар бойцов-гладиаторов. После этого римский сенат постановил об ограничении числа участников мероприятия. Чиновникам запретили проводить игры за два года до избрания на высокую должность. Древнеримские император то ограничивали гладиаторские игры, то до безумия поощряли их. Так например, император Август разрешил преторам давать гладиаторские бои не более двух раз в год, и при том с условием, что в каждом бою должно участвовать не более 60 пар бойцов. Запрещение Августа вскоре было благополучно забыто, а трояне же рассказывают, что он в течение 123 дней давал различные игры, на которые в которых сражалось 10 тысяч гладиаторов. А император Комод ничем так не гордился, как слава искусного гладиатора, сотни раз выступавшего на арене. Тот, кто устраивал гладиаторские бои, назывался Эдитор Мунерис или Мунерариус. Он назначал заранее день игр и издавал их программу ⁇ Либелус ⁇ Эти либелии, которых приводилось число гладиаторов и перечислялись по именам наиболее выдающихся из них, старательно распространялись. Часто также держали пари по поводу ожидаемой победы того или иного бойца. Возникает один вопрос, все ли гладиаторы были рабами? Гладиаторы считались профессионалами в мастерстве борьбы. Они специализировались на обращении с определенным видом оружия. Бои велись на публичных аренах Римской империи. Амфитеатры строились со 105 года до нашей эры до 404 года уже нашей эры. Продолжительность жизни у сражавшихся была короткой. Большинство гладиаторов относились к сословию рабов, свободных граждан или являлись заключенными. Кровавые бои часто заменяли смертную казнь. Гладиаторы обучались искусству ведения боя в школах маст. Они давали присягу и с этого дня не считались людьми. Они не свидетельствовали в суде, продавались, сдавались в аренду. Часто в школы поступали бедняки в поисках хорошего питания. Некоторые мужчины выходили на арены в поисках славы. Гладиаторы набирались по большей части из военнопленных, которых массами доставляли в Древнем Риме многочисленные войны. Множество рабов присуждалось к состязаниям на арене в виде наказания. Немало также среди гладиаторов было и свободных граждан, отчаянного и обедневшего люда не имевшего иных средств содержать себя. Гладиаторы, которым удавалось выйти победителями из состязания, не только приобретали громкую славу и увековечивались в произведениях поэзии и искусства, но получали также за каждое представление значительную плату. Во время Римской империи были учреждены императорские школы для гладиаторов. Здесь гладиаторов держали в строжайшей дисциплине. Гладиаторы упражнялись в своем искусстве под руководством ланисты. Гладиаторские игры проводились императорами Рима и местной аристократией для демонстрации их власти и богатства. Событие ознаменовывало высокую победу государства или визит чиновника или дипломата другого государства. Бойцы боролись на аренах в день рождения состоятельных людей. Или для отвлечения людей от повседневных проблем, решения политических и экономических вопросов. Самой большой площадкой в истории Древнего Рима был, разумеется, Колизей. Древний стадион вмещал от 30 до 50 тысяч стримов представители римского общества заранее приобретали билеты. Распространено заблуждение, что гладиаторы обязаны были приветствовать императора Рима в самом начале следующими словами «Ави император Муритурите Салютант, да здравствует император, пришедшие на смерть приветствуют тебя». Но в действительности эти слова произносили заключенные, обреченные на смерть в сражениях на море. Но звучит красиво. Постоянно велся набор бойцовских бойцовские школы гладиаторов. Условия проживания в них были похожи на тюрьму, кандалы и небольшие зарешеченные помещения. Однако еда подавалась намного лучше для укрепления здоровья. Также гладиаторы получали хорошее медицинское обеспечение. Победители соревнований становились любимцами народа и пользовались особой популярностью у женщин. Отказавшихся от выхода на арену били кожаными кнутами, а также раскаленными стержнями из металла. Самый известный случай отказа во время боя, организованного Квинтом Аврелием Симаха, случился в 401 году нашей эры, когда германские заключенные вместо того, чтобы выйти на арену, задушили друг друга в клетках, лишив римских граждан зрелища. Когда гладиаторы не убивали сразу, его противник мог проявить милосердие и оставить в живых он поднимал оружие с щитом и палец, хотя его противник в этот момент мог убить его на самом деле. Если во время представления присутствовал император, судьбу гладиатора решала толпа. Слово «митте» и поднятый вверх большой палец означало «пусть идут», «палец вниз» и выражение «игвила» «казнить его». Однако, насколько мне известно, до сих пор ведутся споры касательно пальца вверх и пальца вниз. Использовался ли данный жест в принципе и каково было его истинное значение. И есть еще один такой момент – проведение конкурса в гладиаторов вступала в противоречие с новой христианской религией, пришедшей в Древний Рим в 404 году нашей эры. Император Ганории закрыл школы гладиаторов. Последним событием стал приход монаха из Малой Азии Телемаха, который остановил кровопролитие, встав между бойцами, и тогда возмущенная толпа закидала его камнями до смерти. В итоге император запретил гладиаторские бои. Разумеется, римляне были недовольны отменой популярного развлечения. Как проходили в итоге гладиаторские бои? Дни гладиаторских боев объявлялись праздничными в империи. Подготовка к мероприятию велась длительное время. Занимались им специально подготовленные люди, эдиторы. Они делали рекламу, продавали билеты. Поиском и выкупом гладиаторов занимались ланисты. Они искали на рынках физически сильных рабов и военнопленных и привозили их в школы для обучения бойцовскому мастерству. назначенный день граждан рассаживали строго по социальному статусу. Собиралось огромное количество людей начиналось с театрализованного шоу, потом выпускались дикие животные, с ними боролись приговоренные к смерти осужденные, но если им удавалось победить, то им сохраняли жизнь. Главной целью гладиатора было нанесение удара по черепу или в артерию. Демонстрация же военного мастерства приравнивалась к гражданским населением в Древнем Риме к героизму. Что ж, таким вот вышло первое видео по данной теме. Если понравилось видео, то жми, ставь, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч!